Всем привет! Сегодня у нас будет маленький, но довольно-таки большой тест-драйв Вот этой штуки, вот этой и вот этой Через мгновение, как по волшебству волшебной палочки, мы вам покажем, что здесь упаковано Ладно, ждите! Погнали собирать все. Короче, смотрите, вот это то, что было в черном мешке, он в том. Уже времени ушло часа полтора, еще даже до сих пор не собрали. Основной каркас подняли, а распорки вот эти, то вот это самая мелочь, знаете, вот то, что я не люблю, вот это сидеть карпулезно. Раз, раз, раскидали, подняли. Все, сейчас вот основное осталось на распорке его поставить, чтобы видите, какая у нее большая парусность. Палатка четырехместная, чтобы побольше компания влезла. В этом месте. Берег каменистый там, то есть колышки вообще вот, вот так вот заходит и все, и дальше не идет гнуться. Ну, в итоге я принял решение вот этот край палатки просто камнями обложить и все. Но ну, просто другого варианта я не вижу. Палатка называется Трамп Брест 4. Собрал палатку, поставил ее всю на распорке. Смотрите, здесь тамбур с таким навесом. Это пол. Просто клеенка ложится сюда, и все, здесь вот два места, и с этой стороны два места. Ну, как бы ничего особенного, просто большая палатка, хорошая такая, чтобы отдохнуть на природе. Внутри она двухслойная получается, верхний тент, и вот эти отдельно, они сюда заносятся, и крепятся вот на эти распорки, растяжки такие на резинках. Про палатку, в общем все, скоро буду вон ту коробку собирать, увидите что там за коробка. Этот комплект состоит из двух частей, вот, этой, вот этого мешка и вон той коробки, сейчас мы открываем, может быть кто-то знает, что это такое, с первого раза догадается, Мабиба. Давно мы мечтали вот об этой штуке Как-то проезжая вот здесь по дороге Мы увидели, люди стояли Вот с такой же штукенцией И так захотелось, знаете на природе Около речки особенно Потому что там вода холодная так, mm -hmm. мы Практически заканчиваем установку Ну, не буду тянуть кота за яйца Скажу сразу, это мобильная баня Мы ее уже вчера Обкатали немножко Короче, вот Основной элемент, пола у нее нет в эту дверь еще мы вставим вот такую же железную штуку он тут в дугу то есть она вот так закрывается печка простая состоит из нескольких частей всего лишь навсего вот таким образом ставится здесь крышка вот это бак для воды то есть здесь реально горячая вода вот литров наверное, ну я не знаю 14 15 наверное, точно есть крышка для этого для бака Во, все. Здесь даже есть такой, знаете, как это, как он сказать, пароотводящий патрубок, такой внутри вот здесь. Когда вода в бачке кипит, то есть она немножко пар сюда еще выкидывает. Вся печка, кран для воды, бачок, топка. Достаем ее сюда У -у. приблизительно. Вот так. так, сейчас... Оставшиеся элемент трубы соберем. И куда, не помню, но по диаметру вроде бы. Так. так, вот и все. Вот Класс! Маленько поровнее. Сейчас будем закладывать печку и смотрите, те, кто в первый раз собирает такую баню вот эти вот сильно не засаживайте друг на друга, потому что при нагреве металл очень сильно расширяется и потом разобрать вообще проблематично ее. Вот смотрите, просто вот так вот легонько одевайте, главное, чтобы не упало. Я уже на этом вчера обжегся. То есть засадил по-мужски, как говорится. Знаете, засадил. А потом разбирал, не мог разобрать. Кое-как раскачал. Просто легонечко хлоп-хлоп-хлоп одели. Все, лишнего не надо. Ехали, купили вот такие березовые чурки, дрова. В сетке. 150 рублей сетка стоит. А сегодня вот эти брикеты мы взяли в Доминго попробовать. 110 рублей вот такие. Так, тут... 12 штук брикетов Смотрите Поджег печку Огня Ну вон там вон, видно огонь Все закрываем так. Уже Зашебуршало кстати, вот это уже моментально горячая, Прям даже рукой уже не притронешься Только закинул Буквально только поджег Так, все, выходим Закрываем вот это вот Отверстие, дверь Смотрите, она как сделана здесь С изоляцией Ну и все Посмотрите, кто парится в бане Реально Там. не поверите, тут жарища такая, капец Я только зашел Градусов 90, наверное, точно. Сейчас быстренько помоюсь и в речку. Вода тут, короче, смотрите, кипяток прям. А -а -а, даже держать невозможно. купите вот такую баньку, поставьте где-нибудь около речки. Пытайте неземное удовольствие. Морда красная! Я с бани иду, морда красная. У отца не красная, у меня все у него красная. С легким паром! Спасибо! Смотрите, в бане все по фэншую, запарили веник. Давай, хлистайся. О, пар, пар есть, есть пар. Он парит, смотрите. Второй заход. О, классно, да. Время день, Но. От нас идет пар. На пар с веником? Намочалились мочалкой. Баня разогревается за 7 минут, да, максимум. 10, наверное. Подкинули. Посидели, посидели. Становится прям невыносимо, вода кипит. Вот даже сейчас, уже вечером, на улице прохладно стало, а все равно дровищик только подкинешь. Баня, огонь прям, аж горит все. Я уже говорил, мы не на юге, не в Крыму, не на Горном Алтае. И тем не менее, посмотрите, какая здесь красотища, да? Природа, речка. Воду пить можно. С легким паром вас. Ну вот мы отдохнули. Сегодня погода еще лучше, чем вчера. Даже уезжать не хочется, честное слово. Отдыхай всегда хорошо. Смотрите, мы приехали, чисто было. И после себя оставили все чисто. Вот у нас целый мешок мусора с собой возим. Короче, кому понравилось видео, заходите на наш канал, подписывайтесь, кто еще не подписан. Пишите комментарии, ставьте лайки. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока!